В этом видео я вам покажу прямую связь лонг-шорт коэффициента с движениями цены И мы с вами разберемся с тем, когда же у нас все-таки начнется наш долгожданный рост И что должно произойти, чтобы этот рост начался Возможно, рост уже начался Сегодня мы об этом поговорим Всех приветствую, друзья! Меня зовут Сергей, и вы попали на канал Икигай И с чего я начну? Сегодня я купил криптовалюту Dash на 100 долларов по цене 96 долларов Давайте я объясню свою логику Криптовалюта Dash Цена сейчас находится на сильном, круглом уровне поддержки 100. Это крайне сильный уровень поддержки для цены. И плюс ко всему цена находится на золотом сечении. То есть это в локальной перспективе крайне выгодная точка входа. Я решил купить криптовалюту Dash, тем самым я немножко понизил мою среднюю цену. И теперь смотрите. Я инвестирую 100 долларов каждый день с 1 января. Этот проект, который я начал с 1 января. И я хочу вам показать результат. Естественно, я инвестирую не на срок один месяц, и даже не полгода, и даже не год. Я инвестирую на гораздо больший срок, но я хочу вам показать разницу. Смотрите, если бы мы зашли 1 января на биткоин всей котлетой, то мы бы сейчас получили просадку примерно 20%. Некоторые альткоины дали просадку 40% с 1 января. Например, Солана. Давайте на это место. Вот 1 января. Вот, пожалуйста, 40%. То есть, если бы вы 1 января всей котлеты зашли в 1 или два альткоина, то вы бы сейчас могли получить просадку 40%. А теперь давайте посмотрим на мою статистику. Во-первых, вот все мои активы на данный момент. Заходим в анализ. Выбираем здесь торговля, Выбираем 1 января. И смотрим. Итак, что я делал? Я с 1 января каждый день инвестировал 100$ долларов на каждую значимые просадки и, естественно, тем самым немножко балансируя свой портфель. В итоге у меня получилась просадка, анализ показывает это всего лишь 6%. При этом я, естественно, соблюдаю правила, я держу в тезерах в долларах более 50%. Также тут показано падение биткоина, то есть минус 21% дал нам биткоин. Смотрите. Теперь захожу на CoinMarketCap, здесь у меня также портфель есть, только здесь уже без долларов, здесь чисто купленные активы. А Вот все мои активы, вот средняя цена покупки, вы можете здесь видеть среднюю цену. И по данной статистике без тезеров у меня получилась просадка всего лишь 11%, то есть в два раза меньше, чем а, просадка даже на биткоине. И это все, учитывая то что рынок целый месяц только падал. То есть, во-первых, я откупал, естественно, все падение, а во-вторых, я потихоньку усреднялся. То есть, моя средняя цена находится сейчас намного ниже, чем она находилась 1 января. А это значит, что когда у нас начнется рост, я буду в гораздо-гораздо более выгодном положении, чем тот, кто ложился всей котлеты 1 января. То есть, для примера, средняя цена на биткоин у меня сейчас примерно 40-41 тысяча долларов. Это данное место данное место. А 1 января цена находилась у нас примерно вот здесь. Вот, вот пожалуйста, вам разница. То есть, нужно всегда держать кэш более 50% и потихонечку, по чуть-чуть инвестировать, немножко, немного передвигая среднюю цену вниз. Мне уже очень интересно, что же произойдет дальше и что же будет к концу этого года или к концу следующего года. Мне прямо не терпится это посмотреть. И на удивление, да, вот Многие из вас расстраиваются, когда цена падает Я лично очень рад, когда цена падает Я прямо кайфую от того, когда цена падает Я откупаю все это падение Я счастье, у меня радость, все Я просто жду роста Если бы цена отсюда пошла сразу на повышение Я был бы не столько рад, если честно Вот, вот так вот То есть у нас пока что есть время закупаться Это крайне хорошее и крайне выгодное время Итак, теперь переходим к анализу биткоина и всей криптовалюты Итак, на многих, на большинстве альткоинов вырисовываются у нас разворотные формации Смотрите Эфириум. Эфириум у нас уже показал восходящий треугольник, который пробился у нас вверх. На АВАКС также образуется восходящий треугольник. Файлкоин же самое. В принципе, на многих альткоинах сейчас образуется восходящий треугольник. И плюс ко всему на биткоине он также образуется. Но есть один нюанс. Во-первых, потенциал треугольника упирается в область сопротивления 40-42 тысячи. То есть, если я поставлю данное расстояние потенциал треугольника... К выходу из самого треугольника, то получается тот самый уровень. То есть мы упираемся в верхнюю границу данного уровня. А это не очень хорошо для повышения. Плюс ко всему, если открою дневной таймфрейм, то мы видим крайне-крайне сильную неуверенность покупателей. А просто обратите внимание на эти свечи. Обратите внимание на это падение и обратите внимание на эти свечи. То есть это крайне-крайне... Крайне большая неуверенность. И естественно, судя по данным свечам, мы можем дальше пойти на понижение. Даже несмотря на разворотные информации в локальной картине. Я сейчас с позициями на фьючерсах, то есть позициями по трейдингу, не спешу. А, насколько я помню, у меня открыто до сих пор только ада кардана. То есть цена здесь находится на нижней границе области поддержки. Это крайне сильная область для цены. Плюс ко всему здесь свечные паттерны также указывают на разворот. И, кстати, вообще я держу ли позицию я на аде? Сейчас давайте посмотрим. Я, если честно, сам забыл. Сейчас, секундочку фьючерсы, фьючерсы, да, прикиньте, я держу до сих пор позицию на Аде, минус 18% сейчас по ней есть, я даже сам забыл об этой позиции, итак, теперь обратите свое внимание на индекс страха и жадности, смотрите, летом, давайте открою чуть пониже, подальше график отдалю, летом у нас была вот такая вот ситуация, то есть все Большинство перебывали с медвежку, они думали, что уровень 30 тысяч у нас пробьется, они думали, что она пойдет на 20 000, на 15 тысяч, и в итоге здесь цена отскочила Обратите внимание, что все это время индекс страха и жадности находился вот на этих отметках, в зоне экстремального страха, после чего мы увидели повышение Давайте я возьму красный цвет, чтобы было виднее После чего мы увидели повышение Здесь у нас образуется та же самая ситуация То есть... Сейчас многие прибываются в медвежку Все ждут пробития уровня 30 тысяч Чтобы закупиться подешевле А цена долгое время находится на уровне Экстремального страха Уже долгое время И мы можем, естественно, ожидать дальнейшего повышения Спустя какое-то время А теперь посмотрим на лонг-шорт коэффициент Смотрите, сейчас, кстати, у нас начали Преподелать шорты Это очень хорошо для повышения То есть сейчас у нас 57% шортов Смотрите, 4 января мы видели здесь самую максимальную точку. Здесь было 81% лонгов. То есть лонги на рынке крайне сильно преобладали. И давайте посмотрим, что же у нас произошло 4 января. Итак, 4 января – это данное место. Давайте я выделю. Опять-таки возьму белый цвет. 4 января у нас было вот здесь вот. И буквально на следующий же день мы с вами провалились до области 40 тысяч. Обратите внимание, что... Здесь у нас была локальная область 45 тысяч в данном месте. То есть люди подхвали лонги с этой области. Было 80% лонгов и всех нафиг побрили. Далее цена у нас дошла до уровня поддержки 40-42 тысячи. И здесь мы видим дальнейшее понижение. Давайте посмотрим, что это за дата. Это у нас 20-21 января. Теперь заходим в лонгшор коэффициент. 20-21 января. Что мы видим? Мы видим опять-таки преобладание лонг аккаунтов. 76% лонгов. И буквально в этот же день их всех побрили. Вот то самое понижение. Люди подкрывали свои лонги от области 40-42 тысячи, их всех сбрили. Сейчас мы видим, что шорт преобладает над лонгом, и шорт составляет 57%. Также мы имеем закономерность, что на 80% примерно процентов всех бреют. Следовательно, нам нужно еще немножко побугать толпу. То есть вероятнее всего... Мы еще увидим здесь дальнейшее понижение. Плюс ко всему цена сейчас у нас отталкивается от уровня 40-42 тысячи. Здесь будет намного больше шартов. Далее цена здесь пойдет на понижение. Возможно здесь вырисовываются еще какие-либо паттерны, указывающие на понижение. Потом пойдем еще ниже. Шартов будет становиться все больше и больше. А вот дойдем мы до цифры 80% и шартов будут брить. Шарты будут брить. И естественно цена в это время стремится на повышение. То есть я считаю, что нам нужно еще немножко дать видение того, что мы будем еще дальше спускаться, и только потом у нас начнется полноценный рост. То есть пока что не спешите, пока что просто ждите и наблюдайте с движениями цены. Ну, естественно, постепенно закупайтесь. Лично я закупаюсь постепенно каждый день. В принципе, на этом наше видео подходит к концу. Пишите в комментариях, друзья, что вы по этому поводу думаете. Мне очень важна ваше мнение, ваша поддержка. Я абсолютно все комментарии читаю. Также сейчас я начал отвечать на ваши комментарии. Подписывайтесь на телеграм-канал, ссылочка будет в описании, там я публикую все свои покупки. Подписывайтесь на этот канал, ставьте это видео палец вверх. Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте и всем пока.